Что дает переживание времени? Оно дает реальное ощущение жизни. И если отставить немного в сторону это чьи чувства тоски, что мы все-таки его проживаем, останутся вкусовые ощущения. Вы замечали, что иногда читаете книгу и пропускаете, как прошли абзац, ничего не помните? Механически мозг осуществлял функцию чтения. Однако вы, кто разумеет, то, что мозг читает, где-то отсутствует. Наверное, в чем-то, что важнее, я так понимаю. Да ладно книгу, пол с ним. Вернулись, абзац еще раз прочитали. А если вам этот абзац читает ребенок? Ваш. Любимый, который сейчас любимый, потому что не орет, не капризничает, ничего не требует, ничего не хочет, пришел к вам, читает тихо маме. Вы силитесь послушать. Через столбец понимаете, что вы уже где-то в другом месте, ага, ага, ага. Молодец! Чем эта ситуация тяжелее? На абзац не вернуться. Вы понимаете, вы не можете у него попросить, а давай сначала с тем же выражением, с тем же блеском в глазах, с тем же чувством, ты же маме читаешь, ну давай, репить сделай. как это? Мы привыкли в технике. Он уже не может. Ну, Давайте встречу с любимым мужчиной так проживать. А, что? Проживай. Проживай. И встречу, и разговор, поцелуй можем так проживать, секс можем так проживать. Я вообще уже не знаю, кто занимается любовью. У нас или секс, или вообще занимается планированием. Почему не занимается любовью? Потому что, простите, чтобы ею заниматься, надо быть целиком и полностью в вот, том, что происходит между двух человек прямо здесь и сейчас, бегать в лечении, mm -hmm. все время. И даже если вы попытаетесь, ваш процесс будет примерно такой. Куда я? Ну что я в этом думал? Вот он здесь, вот он рядом. Mm -hmm. Надо сюда, вот, а чем он опять ушла? Так mm все -hmm. Проживание жизни дает вам возможность ощущать ее вкус. вкус. Цвет. Это очень известный эффект. Это даже не убеждение, что я вам что после тренингов все яркие, краски станут еще ярче, способ ощущения, еще ощутимее. Нет, это настолько же известно. Неизъежно разными психологами свет. Даже здесь, даже в пансионате, даже при условии вот такой э, немного весенней погоды, вы вдруг увидите краски. Почему? Потому что у вас, как ни странно, не будет времени на то, чтобы думать о прошлом и думать о будущем. Тренинги, которые я веду, характеризуются интенсивом. Для некоторых страшным интенсивом. Для тех, кто это проходили, они говорят, да нет, все классно, это классный интенсив. <связать> То есть все хорошо, люди выживают. Но этот интенсив буквально заставляет ваше сознание присутствовать в каждом моменте. Как если вы ехали на горках, у нас их называют американскими, в Америке их называют русскими. Это какая-то странная, не знаю, странная интеграция наших наций. Но в любом случае, когда человек едет на вот этих горках, он все время <смех> Вот Никаких мыслей о <смех> будущем. Никаких мыслей о будущем вообще. Нет. Иногда появляется мысль, а вдруг но она тут же исчезает, потому что очередной поворот, очередной лукав и так далее. Так что тренинг примерно же самое. И тем, что большинство из вас приехало на две программы, то есть да, у вас через дня два может появиться закономерный вопрос, а я вообще вырежу? вот умные люди уезжают. Я могу вас сразу успокоить. Во-первых, я 20 лет веду тренинг. И если бы я вела только 4, 5, 7-дневные, ну ладно, но я веду и 10- и 20-дневные программы. Люди выживают. Им еще даже нравится, <смех> и они чувствуют себя после программ лучше, это очень важно, лучше, чем до. Поэтому можно логически заключить, что я умею совмещать интенсив с релаксом. То есть, во-первых, я слава богу зрячая, я хорошо вижу вас. Во-вторых, у меня очень хорошо развита чувствительность, и я хорошо ощущаю ту энергетику, которая присутствует в группе. И при всей запланированности программы, она у нас всегда достаточно гибкая, и мы можем позволить себе и взлеты, и резкие падения. Причем падение не на скалы или камни, а на такой мягкий батон, на котором еще немножко попрыгали, попрыгали, попрыгали и релаксируем. Потом мягко переплели и уже плывем на матрасиках надувных, по водичке, а потом раз, водопад! Ооо, и так далее. Я смогу руководить активностью и расслабленностью.